Ладно, а, продолжаем нашу рубрику горячих вопросов. Расскажите, как устроена модерация в дирекции? Весь рынок трепещет от а, пункта 15. А, расскажите про отклонение материалов а, по этому пункту. Даже нет ни имени, ни фамилии, да? Или там просто подписи? Тысячу людей. Это коллективный иск. Первое, что хочу сказать, мы видим, что и в социальном. Ну, во-первых, конечно, у нас есть много источников, по которым мы смотрим, как живется нашим клиентам, специалистам, бизнесам и всем остальным. И видно, что довольно часто спрашивают про 15-й пункт и про модерацию. Здесь история такая: во-первых, мы очень-очень переживаем за то, чтобы реклама была добросовестной. Но это система с обратной связью если в какой-то момент мы начинаем показывать рекламу вот супер нерелевантную или супер ну или какую-то недобросовестную рекламу ненадлежащего качества то мы в итоге можем в прийти к ситуации когда пользователи интернета просто перестанут по ней переходить или перестанут доверять э, рекламной платформе ну и в целом перестанут э, Собственно, по ней переходить, совершать покупки, что в итоге приведет к тому, что рекламодателям станет хуже. Поэтому для нас модерация — это очень-очень важная часть нашей системы, которая позволяет нам обеспечивать... Ну, определенное качество тех рекламных материалов, которые мы, собственно, показываем людям. Вот. Есть много разных категорий, почему может происходить отклонение или почему объявление не допускается. Многие вещи можно поправить, и мы здесь там тоже много стараемся сейчас сделать, чтобы это было проще. И вот есть пункт номер 15. Что касается этого пункта, это в основном предусмотрено для работы... Ну, условно говоря, там можно назвать мошенники, ну, или люди, которые предлагают рекламировать что-то, что мы считаем недопустимым. То, что мы не готовы показать нашим пользователям, переживая, что в итоге мы как-то этот пользовательский опыт э, испортим. При этом, э, конечно же, мы не можем рассказать, а что мы в этой ситуации считаем вот таким какими именно свойствами должна обладать объявление для того, чтобы мы посчитали, что оно использует этот пользовательский опыт. Ну, здесь понятно почему, потому что если мы здесь будем прозрачно и точно рассказывать, то есть некоторая категория, скажем так, недобросовестных рекламодателей, которые, зная правила игры, будут довольно с легкостью их обходить, и это такой бесконечный процесс, который надо улучшать. Вот. Если по каким-то причинам вам кажется, что вы размещаете рекламу и здесь, вы абсолютно уверены, что вы предлагаете товар или услугу надлежащего качества, и это там, бизнес, в котором вы уверены. Ну, потому что, может быть, вы настраиваете его как специалист, может быть, это не ваш бизнес, и э, вы точно приносите что-то хорошее для пользователей, и это стоит размещать в интернете, и вдруг вас блокируют, вот, да, вам приходит отклонение по пункту 15, вы можете и должны обращаться в поддержку. И большинство случаев э, рассматривает не только поддержка, а... Мы внимательно сейчас смотрим, с, какими, с какой обратной связью приходят к нам люди, и вплоть до продукта, вплоть до того, что я лично рассматриваю некоторые варианты, а почему так, собственно, произошло, и мы перепроверяем эти вердикты. И, пожалуйста, если вам кажется, что здесь произошло какое-то э, не, недоразумение... Нет, нет вы можете и должны обратиться в поддержку. Команда очень внимательно сейчас смотрит, все не заканчивается, там не знаю, первой-второй линией. На это смотрит и команда модерации, которая выставляет эти вердикты, и продуктовая команда, которая следит за тем, как эти вердикты принимаются. Приходите, обращайтесь. В общем, если кто-то из... если недобросовестные рекламодатели посылали вопрос про то, как устроен пункт 15. То мы не и, Да и, и не нашли на него ответа. Так и было задумано.